Привет-привет! Сегодня мы качаем ягодицы, тренируемся по времени. 40 секунд работы, 20 секунд отдыха. Упражнение ты можешь выполнять как абсолютно без ничего, так и усилить их гантелей или резинкой. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Ноги на ширине плеч, и мы мягко переносим вес тела с одной ноги на другую. Если тебе можно прыгать, ты переносишь вес тела в таком легеньком Прыжочки без э, удара по коленям, без падения. То есть это надо делать очень, очень мягко. И вращение руками по большому кругу вперед и назад локти и в обратную сторону кисти. Закончили вращение корпусом. Колени не сгибаем. Наклоняемся максимально низко. И в обратную сторону. Закончили. Ноги вместе. Вращение. В одну сторону и в обратную сторону, и голеностопы, в одну сторону и в обратную, и другой, в одну и в обратную. Закончили и переходим непосредственно к тренировочке. Первое упражнение – регбейские приседания. Ноги на ширине плеч, носки смотрят четко вперед, либо слегка развернуты в сторону. Из этого положения мы приседаем максимально низко, без потери техники. То есть, когда ты садишься ниже и уже у тебя заворачивается тазобедренный сустав вот так вот вовнутрь, то это уже не очень хорошо, то есть ты садишься до того момента, когда ты чувствуешь, что ты контролируешь движение. Опускаешься максимально глубоко, встаешь до середины, садишься обратно и тогда встаешь вверх. Здесь опять же важный момент, чтобы колени не заваливались вовнутрь, когда ты встаешь и не перепрогибать спину. То есть не надо вот так оттопыривать попу и вот так вот садиться. Я ставлю таймер. Можно усилить гантелей. Мы берем вес и приседаем. Либо, если у тебя нет гантелей, ты можешь взять бутыль с водой. Или Ай, резинкой. Или резинкой. Мы на нее наступаем, одеваем на плечи, опускаемся максимально низко, до середины, вниз и вверх. Я ставлю таймер, и мы начинаем. Готовимся, и по сигналу уже начинаем работать. И поднялись вниз до середины, вниз, и поднялись. Работаем в максимальном темпе, при котором не теряем технику. То есть, если ты чувствуешь, что можешь работать быстрее, но хуже по форме, закончили, ты лучше делать медленнее, но правильно, чем быстрее неправильно. Но, тем не менее, ты должна стремиться постоянно повышать количество повторений за раунд. То есть, поднимать скорость. По сигналу уже работаем. Вниз до середины и поднялись. Ты можешь чувствовать квадрицепс. Они а ягодицы. Это нормально. Так как в приседаниях у тебя всегда будет работать квадрицепс. И если он у тебя слабый, слабее, чем ягодичный, а у большинства так, то обычно ты его чувствуешь в первую очередь. И, ну блин, я забыла, что я хотела сказать. Погнали! Но я не буду из-за этого переснимать. Следим за коленями. Не перепрогибаем спину. закончили еще один раз. Но даже если ты чувствуешь квадрицепс, это не значит, что ягодицы не работают. Это базовое упражнение работает. И передняя поверхность бедра, и задняя и ягодицы. И даже кор. Погнали, последний раунд. Дышим. Выдох всегда на усилие. То есть на движение вверх. Вдыхаем носом. Выдыхаем либо носом, либо ртом. Начнешь дышать и ртом. Быстро собьется дыхание. Закончили. И у нас приседание ножницы. Мы делаем маленький отшаг. Покажу на другую ногу. И опускаемся вниз. Наклоняемся максимально низко. Колено четко над пяткой. То есть мы не смещаемся вперед. Вот так. И обратно. Можно усилить весом. Можно его держать внизу. Или резинкой. Маленькой. Погнали. Опускаемся максимально низко. Вес тела смещается назад. Колено четко над пяткой. То есть вот такого движения вперед быть не должно. Корпус у нас наклоняется, практически ложится на бедро. Опускаемся максимально низко. Закончили. Сейчас, как обычно, продвинутые. Те, кто, кому полегче повторяют на ту же самую ногу. Новички меняют ногу. Погнали. Помним, колено четко. Над пяткой. Кто-то прилетел на дроне и следит за мной, тут висит надо мной. Работаем. Держим максимальный темп, который можем без потери техники. Воу! Чуть не упала. Закончили. И у нас еще два раза. Если вы до этого не меняли ногу, вы меняете и делаете два раунда на другую ногу. Те, кто менял, каждый раунд просто меняем. Погнали. По сигналу мы уже работаем. Не воруем от себя время. Когда вы делаете несколько подряд на одну ногу, это щиток эффективнее, ну, как бы дает больше нагрузки, потому что мышцы не успевает восстановиться. Но не надо пытаться сделать это сразу. То есть если ты новичок, то тебе достаточно нагрузки, даже когда ты меняешь ноги. Точно так же и с весом. Если ты вот только начала тренироваться, и до этого никогда не тренила, Тебе пока что вес не нужен, потому что тебе и без веса нагрузки достаточно. Но когда ты уже чувствуешь, что ты уже нормально, ты можешь добавлять вес, резину, что угодно. Погнали. То есть сразу больше не значит лучше. В каждый момент времени тебе надо тренироваться так, чтобы конкретно в этот момент... Тебе было тяжело. Закончили. И у нас отведение ноги назад. Мы стоим на четвереньки. Поясница нейтральная, нету вот такого прогиба, пупок поджатый, ногу мы ведем назад и обратно. Не должно быть вот таких вот махов и прогиба в спине, этого быть не должно, мы контролируемо а ведем и возвращаем обратно. Здесь мы можем взять резинку, либо прицепить ее к дивану, я больше люблю цеплять к чему-то, но когда на улице, можно просто держать руками. И использовать резинку. Гантель здесь, к сожалению, работаем. Гантель здесь никак не получится использовать. Но и без сопротивления. Это классное упражнение. Контролируем. Ведем, возвращаем. Корпус параллельный полу. То есть нас вот так не перекашивает. От макушки до копчика прямая линия, голову не опускаем, не запрокидываем, смотрим четко в пол. Ты, наверное, меня сейчас не видишь, но ничего страшного, ты знаешь, что делать. Закончили, отдыхаем, опять же, продвинутые не меняют ногу, новички меняют Готовы? По сигналу мы уже начинаем работать. Стараемся работать максимально быстро, но при этом не переходить в махи. То есть движение это не мах, это контролируемое движение в каждой точке. В любой момент ты можешь свою ногу остановить. Мы не используем инерцию. Только сокращение мышц до сигнала закончили и теперь те кто не менял ногу меняют в общем сейчас меняют все Фух. так тут классно с утра мне так нравится это место Погнали. Ну, вы, наверное, заметили, потому что у меня очень много тренировок здесь снято. Я просто, вот это мое место силы тут так офигенно. Дышим. Живот держим поджатым, не расслабляем живот. закончили и у нас еще один подход продвинутые не меняют ногу новички меняют каждый раунд да я постоянно об этом говорю но лучше лишний расскажу чем кто-то запутается приготовились погнали. Корпус ровный, в нейтральном положении. Дышим носом. Вдох, ртом выдох. Выдох на усилие. Живот держим поджатым. Закончили. И следующее упражнение у нас из а, того же исходного положения – мы стоим на четвереньки и теперь мы выводим ногу в сторону. Стараемся угол в ноге не менять, то есть не подгибать стопу под пятку. То есть у нас 90 градусов, мы так и выносим и возвращаем обратно. Можно использовать короткую резинку. У кого есть, у кого есть утяжелители, можно надеть на ноги утяжелители. И вот точно так же мы делаем с резинкой. Я буду делать без ничего. Погнали. Чтобы у тебя не было отмазок. Чтобы ты не говорила, что хотя делать с резинкой, а у меня резинки нету, поэтому я не буду тренить. Это, кстати, довольно частая такая а, отмазка. Мы сами себя тормозим, когда вместо того, чтобы просто что-то начать делать как есть, мы начинаем там, ой, мне нужно купить кроссовки ой, мне нужно купить одежду ой, мне нужно купить резинки ой, мне нужно купить утяжелители закончили, сейчас продвинутые не меняют, ногу новички меняют, и вот это все, и пока у меня этого нету, я ничего не делаю и в итоге месяц, два, три вот это Ой, а сейчас у меня денег нет, а сейчас у есть куда потратиться и так далее, и так далее. И в итоге человек не тренируется. Погнали. Просто из-за того, что у него там чего-то нет, хотя на самом деле ничего не нужно. Да, кайфово, когда у тебя там классные кроссовки, когда у тебя классные. Классные шмоточки, когда у тебя там коврик, специальная бутылочка, резинки, гантели и вообще полный фарш. Это, конечно, круто, очень кайфово. Но когда у тебя ничего нет, ты все равно можешь офигенно э, тренить. Потому что классное тело намного кайфовее, чем вот это вот все. Поверь мне. И я говорю сейчас не столько про внешний вид... Закончили, сейчас мы меняем ногу все. Я говорю, ну как бы внешний вид тоже играет большую роль. Как ты себя ощущаешь, как ты себе нравишься, когда ты смотришь на себя в зеркало, и ты такая, вау, какая я классная. Ты идешь по улице, и ты понимаешь, какая ты классная, что все на тебя смотрят, особенно там в аквапарке в каком-нибудь. Погнали. Это, конечно, кайфово, но самый кайф это ощущение внутри. Когда ты чувствуешь себя сильной, когда ты чувствуешь себя энергичной, когда ты полна энергии, когда ты здоровая, когда у тебя ничего не болит. Когда ты поднимаешься на пятый этаж, и ты даже не запыхалась. Когда ты можешь, там тебе говорят, о, пошли там в горы, в поход. И ты такая, да, пошли. И ты идешь и не сдыхаешь. И вот это кайф, когда ты выходишь с ребенком на площадку, ты бегаешь там с ним, играешь в догонялки и не сдыхаешь. Это кайф. Закончили еще один раунд, и именно поэтому мы треним. Но одних тренировок недостаточно, надо еще следить за питанием. Потому что какой бы у тебя не был классный спортивный автомобиль, если ты в него зальешь плохое топливо, погнали. то ехать он будет плохо. Поэтому нам нужно самое-самое крутое топливо, самое качественное. работаем честно вам признаюсь я не люблю вот эти изолированные упражнения на ягодицы я больше люблю базовые упражнения там на все тело Но вот эту изоляцию я не люблю но надо закончили и у нас еще одно упражнение ягодичный мост мы опускаемся на пол Пятки максимально близко к ягодицам, на ширине э, плеч. То есть мы не сводим колени вместе, у нас здесь пространство. Руки мы кладем вдоль корпуса, либо поднимаем вверх. Поясница прижата к полу, то есть здесь пространства нет. Прижали к полу поясницу. И отсюда мы выводим бедра вверх, сжимаем ягодицы. Аж вот так вот перепрогибать не нужно, прямая линия достаточно. И опускаем вниз, поясница ложится первой. То есть легла поясница, легли бедра. Работаем. Здесь очень важно, чтобы ты научилась, чтобы у тебя поясница ложилась первая на пол, чтобы ты держала как бы такой наклон бедер вверх. И когда поднимаешься вверх, у тебя сначала идет лобок, а потом все остальное. Это упражнение, оно очень крутое. Здесь не только ягодицы. Собственно, тренируется. Здесь еще тренируется кор и мышцы тазового дна. Это для женщин очень-очень важное упражнение. И важно делать его правильно. Ты можешь добавить вес. Просто положить на бедра и делать то же самое, поясница так к полу. И то же самое можешь делать с весом. Можешь добавить, надеть на бедра вот так. Резинку. Погнали. Я рекомендую держать руки вверх, так как это стабилизационные нагрузки. Вот так тебе будет легче. Помним, поясница ложится первая. Здесь видишь, пространства нету. Живот держим поджатым, не расслабляем. В верхней точке усилием, еще сознательно сжимаем ягодицы. Закончили. И у нас еще два подхода. Сегодня тренировка полегче, чем была позавчера. По-моему, мне полегче, во всяком случае. Погнали. Погнали. Потому что у меня, у меня ноги намного сильнее, чем вверх тела. И, например, базовые тренировки на ноги, как было в понедельник, они такие, они тяжелые. А вот эти изолированные, они легче, потому что у нас работают в основном только ягодицы. И поэтому ну, легче, потому что меньше мышц работает но все равно их надо делать и не только потому что все мы девочки и мы хотим накачать попу а еще и потому что ягодицы очень-очень часто я встречаю у людей, что ягодицы слабые нарушение осанки нарушение положения стопы это все идет от слабых ягодичных погнали Поэтому мы выделяем одну тренировку конкретно на них. Закончили. На сегодня все. Сейчас мы еще немножечко растянем мышцы, которые у нас работали. Мы садимся в пистолетик. Одну ногу сгибаем в колени. И наклоняемся вперед. Стараемся дотянуться двумя руками, так как у нас тянется, кроме того, что тянется под коленом, еще тянется в спине. Можно сидеть в статике, можно легонечко покачиваться. Чувствуем, как растягивается задняя поверхность бедра. Закончили. Переступаем, упираемся локтем и разворачиваемся максимально назад. Это заключительная тренировка марафона. Надеюсь, тебе понравился. Ты можешь повторить его еще несколько раз, так как это только две недели. На одной программе ты, по одной программе ты можешь заниматься 6-8 недель, поэтому ты можешь повторить этот марафон еще три раза для максимального эффекта. Мы меняем ногу. И делаем то же самое. Блин, это отвратительное ощущение. Я так не люблю тянуться, но это очень-очень важно, это надо делать, поэтому делаем. Просто я уже смирилась, знаете, я раньше когда-то вообще не тянулась. Это такая, а, это растяжка. Зачем она нужна? Но ну, это когда у меня еще образования не было. Я не тянулась. Типа, Ура, нафига мне нужна эта растяжка? Я не хочу сидеть в шпагате. Нафига оно мне нужно? А на самом деле очень-очень нужно и очень-очень важно. Чтобы не было никаких мышечных дисбалансов. Чтобы мышцы расслаблялись, чтобы не было травм. Закончили. Ложимся на спину кладем э, ногу на колено, подтягиваем к себе. Чувствуем, как натягивается вот здесь. Я просто смирилась, я просто делаю то, что я не люблю. Но я знаю, что это надо делать, и я просто это делаю, потому что надо. Если, например, тренить я люблю, то тянуться я не люблю. Но я понимаю, что это надо. Меняем ногу я просто после каждой тренировки это делаю, потому что надо. К сожалению, чтобы получить результат, недостаточно делать только то, что в кайф. Еще иногда приходится делать то, что надо. Закончили. На сегодня все. Если тебе понравилась тренировка, Поддержи меня лайком, поддержи комментарием, для меня это важно, для меня это приятно. Продолжай тренировки, с тобой была Лагартиша, пока-пока.